Друзья, всем привет! На обзоре у нас Air Guns AZ-4 HTE с дюзой 1.5 Junior модель. Сейчас мы его попробуем на грунте мокрый по мокрому. Попробуем, конечно, на том, чем он не должен быть. Это у меня сольвентная база, какой-то остаточек серебро темное. И попробуем его на лаке. То есть посмотрим, что он вообще, на, какой из, на каких из этапах нормально работает. Дюзы к ним есть разные. Ну, прислали пока что это на пробу. Значит, в комплекте у нас пистолет. В комплекте у нас бачок. Бачок с четвертью оборота пробки. Довольно-таки удобный. Я доукомплектовываю все пистолеты, которые от меня уходят вот такими штуками. Потому что обычно пистолеты идут без них. И все, больше у нас нет ничего. Инструкция, ну, то такое: значит, из того, что мне сразу говорю не нравится. Это когда голова делает вот так. Но это бюджетный ствол. Как бы простительно. Хотя, я так знаете, смотрел: там есть проточка под кольцо. Но почему-то самого кольца на них не ставят. Не знаю, на чем экономить. Бюза у нас. Под обычный ватовский ключ. А внутри ничего такого сверхвоенного. Я его откручивал. Просто одной рукой неудобно разбирать. Раскручивал, посмотрел. Ну, стул как стул, Никаких заморочек. Сейчас мы его под... А, с кого-нибудь открутим манометр у меня. Под манометр. Бачок наливаем. Макаряк. Сначала пройдем макаряком деталь. Потом покрасим вот этим чем-то и залачим. Я скажу свое мнение об этом инструменте. Так, значит, тут макаряк у нас. Сейчас мы в полтора слоя деталь подзавалим. с 1,8 поставим. Начнем с 1,8. А там будет видно. Какой факт? Ну, такой, 20-22 сантиметра. На двойке подойду. Навалим в полтора, потому что ее порвет. Это тестовая деталь. Ну как для дюзе 1.5 ее надо даже чуть прикрутить. Валит довольно-таки бодро. Так, нормально, мокро, хватит, я думаю. Я разводил как обычно под белку разводил, то есть по расходу довольно таки еще и есть даже. Угу. Тут еще есть на пол То есть по расходу норм, по разливу, ну этот авто сейчас натянется, ну разбивает нормально. Мне он больше интересен, это HTE модель. А, то есть это для акриловых поливритановых продуктов. Мне он больше интересен на базе, что он покажет на базе. Если он нормально сейчас положит это серебро, то блин за эти бабки как, какой-то для гаражников там универсальный, более чем пойдет. Надо себе такой взять дизой 1.4 под мокрый по-мокрому. И я думаю с Dizo 1.8 под грунты эта модель вполне себе будет хороша. Так, тут просохло. Сейчас попробуем базу вот эту, темно-серебристую. Ну, 1,5, конечно, многовато для базы. Я что-то так думаю, что он не справится с этой задачей нормально. Давляк 1,8. Понеслась. суше должно хватить я сейчас не буду красить вверх особо чтобы база хватила нормально Давайте макаренька сейчас нальем и мы давление надо двоечку. Угу. это значит вот это вот пятнышки, что ну, не то это пальто то есть это не базовое, HTE это не базовый, то о чем я и думал он с ней не справляется я сейчас конечно эффект рассыплю мне хватит эффект рассыплю, чтобы было красиво но надеется, что HTE можно нормально и базово творить. это вот как раз таки яркий пример, что ну, не отварит она. Пошли пятна, это сейчас надо сушить, пересыпать с большего расстояния, подсушивать, еще просыпать крест-накрест там ствола и шланга, если готового пыла, чтобы не было пять ему полос. Предназначен ствол по маркировке акрил-полиуретан. Не надо мучиться. Возьмите HVLP, и будет все норм. Кстати, надо спросить, может, у них HVLP есть в джуниоре. Просто цена на инструмент, почему он интересен? Цена... На уровне валком слим. Бы они там плюс-минус одинаково стоят. Но это под руководством и ваты сделано. Вот из-за этого он мне интересен. Попробуем все. У них есть АХВЛ фишка, она должна, по идее, быть чуть дороже, чем на шТЕ. Как она себя покажет, но ну, HVLP а на базе себя показывает. Это для базовства. А это для грунтов и ватовства. На грунте было все нормально, на базе, пожалуйста, этот цвет сложный. По пятнам это вот оно. Сейчас что-то сделаем. Сейчас пыльку сборим. Накидаем эффекты, испортим цвет. Ну, сейчас будет ровно красиво, но все равно цвет не будет тем, который должен быть. Сушится и самое важное, как он себя покажет на лаке. Потому что на грунте мы его уже увидели, теперь посмотрим его на лаке. Ну, на базе какой-нибудь солидный цвет, там чистый, да, можно. эффект. Не только. Так, вот и лак. Завляк сразу в бойку ставить. Погнали! надо было пожиже разводить какой-то mm -hmm. вот не ну лак разбивает разбивает это вантикс у но без разбавителя Я не знаю надо в него разбавитель не надо но густовать стоит. даже густой лак расшибает хорошо пыльноват ну, то особо. Короче, ну, мое мнение по стволу. Грунты, лаки, да, только дюзы подбирать. На лак 1.5, в принципе, терпимо, но лучше 1.4, наверное. На грунт 1.7, 1.8 будет просто за глаза и за эти бабки ствол. Шикарно рабочий на базу. Ну, Я разложил, конечно, базу, рассыпал им и можно разложить, получается все. Но гарантия того, что цвет будет нужным, если мы стремимся к какой-то выкраске, она полностью отсутствует. Поэтому для базы его использовать эффектно я бы ну, не советовал. Это мое такое имфо. Все.